Так, офицер, слушай, а чё это за копы едут? Ну поехали. Как да его знать? Поехали, поехали, они поехали. Странно, поехали. большие. Может за кем-то? А может для кого-то. Слушай, ладно, поехали, сейчас разберемся. Надо сразу только какое-нибудь оружие достать. Бронебойный, например. И Пипе. И чё ты хочешь ее взорвать? Не. По воде надо попасть? О, кажется, О, я попал. Отлично. Давай, давай, давай. Отлично. Все. Давай, садись. Ко мне. Ок. Okay. Оторвитесь от полиции. О, да, да, да, да, да, да. Нам нужно оторваться от полиции. Okay, и мы okay, чувака go, спасаем. Ого. Мы чувака, какого-то спасаем. You know be, yeah. Ладно, поехали. Так, надо в горку прям. Ну да. Ух, нифига, там в горке тоже есть. Купов до Ага. Uh -huh. Йо, подожди. С слушай, а Лестер нам поможет? Попробуй. Incoming! Нет? Ну, ща посмотрим. Пока соединение. Оу. Опа. Так. <с <с о, слушай, отлично. О -о -о -о. Да, Лестер помог. Слушай, классно, классно. Все, решили вопрос. Возьми Блин, его Блин, а нас бы убежище. сейчас взорвали, кстати. Ну все, поехали тогда в убежище. У нас минус одна мигалка. Да пофиг, господи. Зато у нас плюс один чувак, который нам потом должен помочь. Mm -hmm. О, наконец-то наконец представился. Так. Да. Слушай, нам он, я думаю, пригодится, очень даже пригодится, учитывая, что он из Либерти Сити. Интересно, интересно. Ну, сейчас мы его довезем до нашего убежища. Mm -hmm. Слушай, ну, кстати, я-то слышал, что тут есть такая коповская тачка. Вот решил протюнинговать свою. А наткнулся на Патрика, на этого МакКрири, который. Да. <связывая> Слушай, интересно, интересно. Ну, достаточно легко оказалось все это сделать. Я думал, Лестеру нельзя будет позвонить. А тут прям... О, можем с мигалочками его доставить. <связывая> Ладно, Лучше не будем, а то тут, знаешь, тут недалеко участок копов. Mm -hmm. Лучше не Могут... стоит. Ну, Могут да, ну, да подумать, что что-то не то. Да, что тут сидит, right. как бы, не полицейский. Corner, we'll you за Нифига себе он раскомандовался, а. Ох. А чё мы его полицейскому участку везем? Ну ладно, сокращать так сокращать. <laughs> так, где тут у нас? О. Так. Та О. О, как. За таким углом, да? Ну все, хорошо. А, у него убежище, это супермаркет? Ух ты, пижачочки. Да. Все, мы вызвали Патрика Макрери.